Он, она и дюжина заинтересованных лиц. Влюбленные в эпицентре тайн и интриг. Легендарный свадебный переполох. 4 и 5 сентября. Премьера оперы «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта. Большой театр открывает новый сезон.